В общем, аппарат только что запустил, он холодный. На холодную он всегда будет производить газа гораздо меньше, чем на горячую. Ну вот буквально он сколько работает, минут может быть 5. И производительность газа у нас... Сейчас, секундочку. Производительность газа на холодную 1780 литров. 1780. Ну да, 1780. А при нагреве, чем больше будет газогенератор нагреваться, соответственно, тем больше он будет производить. Вот. Ну, а через полчаса, да, минут 20, минут 30 надо на то, чтобы аппарат вышел в рабочий режим. И тогда я сделаю дополнительный замер производительности и также сниму видео. Ну и подключил новый счетчик на всякий случай проверить. Напоминаю это на холодную. Аппарат еще не вышел в рабочий режим. На новом счетчике сейчас одну секундочку. Фактически такое же значение. 1834-35. Ну оно тут я только что смотрел на пляшах 1850. 1830, приблизительно так. В общем, 1800 с лишним литров газа. Ну, посмотрим, что будет. О, немножко снизилось. 1825. Посмотрим, что будет. Вернее, я потом покажу вам, когда газогенератор выйдет в рабочий режим. Посмотрим, что он будет показывать в нагретом состоянии. Кстати, газогенераторы я все оснащаю э, датчиком давления. То есть, когда э, внутри системы э, возникает избыточное давление, ну, к примеру, наехал автомобиль на шланг, либо где-то образовалась на шланге борода и случился залом, так что э, для газа нет выхода. Чтобы не повредить газогенератор, электролизер в частности, там установлено э, реле давления. Оно срабатывает, э, отключает питание электролизеров э, при достижении значения в половину атмосферы. Э, ну, вот сейчас я вам покажу. Вот я... Сейчас, вот секундочку. Чтобы вам было панель приборов, видно. Вот сейчас два электролизера работают. Две зеленые, кра... Две зеленые лампочки горят. Вот теперь перекрываю воздух. Вернее, выход газа. И... Смотрим, с манометром, конечно, это более наглядно, но, вот видите, достигло давление половину атмосферы и электролизер выключился. После того, как я спускаю давление, он автоматически опять включится. Видите, опять включился. Вот сейчас я опять газ перекрыл, он отключился. То есть это так называемая система безопасности. Так, ну вот, аппарат вышел э, на стабильный режим работы, включилась система охлаждения. Это говорит о том, что производительность, э, вернее не производительность, а температура электр электролита достигла э, 45 градусов. Соответственно, теперь э, до этого момента шел рост потребляемой энергии, шел рост э, производительности. Но после того, как включилась система охлаждения, она теперь будет поддерживать стабильность работы газогенераторов на одном уровне. Соответственно, теперь роста электропотребления не будет. А если будет, то незначительное. И производительность, соответственно, также стабилизируется на приблизительно одном уровне. Ну вот теперь давайте проверим, что у нас получается по производительности. 2035 литров час производительность еще увеличится приблизительно до ну, максимум наверное до двух с половиной тысяч литров в час вот кстати сейчас я Немножко корректирую таймер отключения первого электролизера, второй срабатывает отлично, ровно на 30 минут, а первый у меня срабатывает чуть раньше, где-то на 28 минут, то есть минус 2 минуты. Вот сейчас я его откорректировал и запустил только один электролизер. Предлагаю сейчас проверить, кстати, производительность одного электролизера. То есть, что я хочу сказать, во время работы с легковыми автомобилями, там, с, не, с небольшими коммерческими грузовиками вы можете использовать только один из электролизеров. Соответственно, нагрев будет еще ниже. Он вообще не будет греться, электролизер. Вот, ну, а вот сейчас работа одного электролизера. Сейчас счетчик, вернее, э, ну да, счетчик газа сейчас немножко одуплится, показывает... Вот моргает, моргает черточка Вот, все, начал Вот работа одного электролизера 1000, 1016 Ну, грубо говоря, 1010 литров в час Соответственно, два электролизера Это 2 с лишним тысячи Ну, вот, ровно тысячу показывает сейчас Она пляшет туда-сюда От 900 с лишним до 1020 О, сейчас 999 Ну, понятно, да, в общем Один электролизер производит 1000 литров газа в час Два, соответственно, в два раза больше. Сейчас ну, 998. И вот еще смотрите по а, силе тока. Если ток а, приблизительно 18-19 ампер, это значит, что электролизер производит 1000, газ, 1000 литров газа в час. На двух амперметрах, если показывает здесь 18 и здесь 18, значит это 2000 литров газа в час. То есть в принципе вам и счетчик не нужен. Амперметры настроены очень точно в соответствии с напряжением. Напряжение, подающееся на электролизер, сейчас ровно 250 вольт. А, ну этот отключенный. Ровно 250 вольт и соответственно ток ну, сейчас 17 ампер. Так что по амперметру вы можете судить о производительности на ту или иную, на тот или иной период времени. Ну, насчет температуры. Вот я открыл панель. Кстати, здесь находится вся электроника. Здесь же находятся, находятся краны для слива э, охлаждающей жидкости, для слива электролита. Ну и температуру. Вот я сейчас при вас померяю Работает система охлаждения, газогенератор работает, температура, смотрим, 37 градусов на втором электролизере, 38, 36, ну тоже где-то 37, сейчас я более горизонтально попробую, вот так. Вот, кстати, я направляю фактически на датчик, датчик включения вентилятора. Их два находится один, один вон там, с той стороны, и второй здесь, на каждом электролизере по своему датчику. Вот э, температура в районе датчика 35 градусов. Э, Вентиляция система охлаждения будет работать до снижения температуры до 20, по-моему, 2 или 23 градусов. Ну, по крайней мере, вчера я делал замер. Э, один датчик на первом электролизере отключился приблизительно при 24 градусах, а второй отключил полностью систему при температуре в 20, по-моему, 22 градуса. Вот все, только что сработала автоматика по таймеру, остановился процесс электролиза. Ну вот, проработал электролизер ровно час, два раза по 30 минут. Таймеры здесь настроены на 30-минутную работу двух электролизеров. Небольшое видео о том, каким образом вот эти фильтры-осушители во время работы опустошать. Они имеют свойство наполняться, если вы прозевали этот момент во время отдыха газогенератора, и если вам его надо осушить, вернее слить из них во время работы газогенератора, делать надо это таким способом. Я вам сейчас покажу. Вот сейчас газогенератор у меня работает. Производительность сейчас 2000 литров газа в час. Ну и осушается это таким способом. Берете какую-нибудь емкость для того, чтобы перелить сюда ту жидкость, которая, которой наполнились фильтры-осушители. Останавливать газогенератор не нужно, вам надо только открыть, закрыть вернее, вот этот кран, находящийся на магистрале. Перекрываете его, газогенератор автоматически отключается сам. Все, в это время вы можете спокойно откручивать колбы и сливать из них жидкость. Вот, одну осушили, заворачиваем. Ну, сейчас мне этого делать не надо было, потому что жидкости очень мало. Но я просто это делаю для того, чтобы показать вам, как, как это делать в процессе работы. Сливе. Если что там есть, все сливаете, заворачиваете обратно и просто открываете кран и работа полностью автоматически возобновляется. Газ пошел, электролизер сам включится, то есть останавливать его кнопками не обязательно, он отключится автоматически сам.